Ты готов встретиться со мной один на один в Швеции и ответить за свои слова о Мюридах? Я тебе в директ писал, контакты скидывал, почему не отвечаешь? Тумсо, объясни, как и когда ты переехал с Польши. Валейкам ассалам. Это информация, которую я не буду в подробностях объяснять, так как здесь есть детали, которые не для не для публики, вы должны понимать, что перемещение из Польши в третью страну является нарушением миграционного законодательства Польши. Соответственно, э, это тема, которая, о которой в подробностях говорить я не могу. В целом, в общих чертах я могу сказать, что когда была угроза моей депортации из Польши в Россию, я принял решение покинуть Польшу и уехать в э, в Швецию, что я собственно и сделал. Как маршрут там и так далее, разумеется, я об этом говорить не могу. Просто я сел в машину, закрыл глаза, открыл глаза и был уже в Швеции. Тумсо, почему ты сказал, что в Чечне запрещают выходить на балкон? Это же явная ложь, написал Андрей Нечаев. Андрей Нечаев, еще раз повторяю для тебя, значит, это не ложь,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 Он не говорит, не стойте на балконе с детьми. Он говорит, эй, люди, не стойте на балконе. А потом он говорит, зайдите вместе со своими детьми. Так что это дешевая отмазка не прошла. Мухаммад, о, он говорит, завести детей с балкона. Ты о чем вообще говоришь, если один раз так сказали, это везде по Чечне, по-твоему? Ну вот это вот уже я не знаю. Но если э, официальная машина полиции едет во дворе, по, ну, едет по двору и говорит не, не конкретно одному балкону, а всем этим домам он говорит заходите с балконов, то я вот осмелюсь предположить, что да, это вот такое, такая установка загонять людей с балконов, не давайте выходить на балконы. Я я хочу поверить, очень хочу поверить, что это вот конкретно вот этот вот полицейский в этом уазике-патриоте, который держал в руках этот громкоговоритель, что это именно он вот решил а, загонять людей с балкона, но я не могу в это поверить. Я не могу поверить, что в Чечне, где, где мир и порядок, где все под контролем, где никто не посмеет от себя за, ну, заниматься вот такой от себячиной и приказывать людям заходить с балкона домой, я просто не могу поверить, что это, такое может произойти, что это не указание а, руководства. Ни разу не слышал, чтобы запрещали стоять на балконе, ты несешь бред. Это не я несу бред. Это официальное видео на канале ЧП Грозный. Прошу претензий туда. Это не я. Этот бред несет полицейский. Вы так говорите, как будто бы это я, я сказал людям, заходить заходи с балкона. <свят> Томсов, в Москве тоже жесткий карантин, людям там тоже говорят из полицейских машин и задерживают жестко. В чем разница Чечни и Москвы? Ощущение, что ты пытаешься своими словами насолить Кадырову. Насчет Москвы <свят> я, честно говоря, не соглашусь, что там так... так... Настолько жесткий карантин. Конечно, в Москве тоже а, карантин, и там тоже как бы, людей забирают и, и пинают. И понятно, вы, вы так говорите, как будто бы Тумсо ставит в пример Москву. Да, ради бога, и, и, и Москву тоже причислите к этой же теме. Просто меня Москва меньше волнует, гораздо меньше меня волнует. Москва, Хабаровск, Архангельск меня волнует Чечня поэтому я говорю о чечне и не нужно мой фокус пытаться сместить на москву или на иркутск или на барселону мне не интересно что происходит там мне интересно то что происходит в моей чечне на моей родине с моим народом а есть еще какое-нибудь видео где загоняют с балконов есть или есть какой-нибудь текст хотя бы с призывом не стоять на балконах или есть какой-нибудь пост Винста насчет этого? Мне просто интересно, с чего ты взял, что не разрешают на балконах стоять? Твои подписчики сказали тебе, что не разрешают. Нет, чувак, не подписчики мне сказали. Смотри, официальный канал ЧП Грозный, он опубликовал это видео, где сотрудник полиции на полицейской машине с полицейскими опознавательными знаками, громко громкоговоритель это говорит. Все. Мне об этом никто не сказал. Это не какая-то конфиденциальная информация, это не инсайдерские источники. Нет, это все официально. Это никто не скрывает. Это сама кадыровская власть вот так открыто заявила и это показала на своем же паблике. Поэтому вопросы не ко мне. А если еще там где-нибудь что-нибудь? Я не знаю. Это для чего эти вопросы? Откуда я знаю, где там еще что есть? Если еще будет в десяти местах, ты спросишь, а есть ли еще где-нибудь? Вот мне бы хотелось, чтобы в 20 местах было, чтобы это было более убедительнее. Да пусть мой прадед с того света вернется, пока ты в это поверишь. Это такая чеченская тема, тварьи, да. у нас говорят, Вот ищи. Ты готов встретиться со мной один на один в Швеции и ответить за свои слова о Мюридах? Я тебе в директ писал, контакты скидывал, почему не отвечаешь? Ушу девушь. Ты знаешь, вот за слова о мюридах я в любое время готов ответить. Вот только по поводу встречаться и, и, и так далее, здесь не все так просто, встречаться я с тобой, конечно, не могу. Но если тебе есть что предъявить мне, ты можешь это сделать, ты можешь меня опровергнуть, записать так же, как и я, видео, сказать, что тут, вот, Тумсо, ты не прав, ты говоришь неправильно, я же так понимаю, ты же хочешь это сделать, или ты хочешь меня а, причинить мне какой-то вред, ты хочешь меня убить, я, я надеюсь, ты же не это хочешь сделать. Если ты этого делать не хочешь, то тебе со мной встречаться смысла нет, понимаешь? Если ты хочешь просто поговорить, то говорить можно, включив камеру, ты можешь просто высказать свое несогласие со мной, и быть может, твои аргументы будут более убедительны, чем мои, и люди последуют за тобой. Вполне возможно. Но это не